Салют, соучастники психологической сети Немиркин. Большое спасибо за всю ту любовь, которую вы нам оказываете. Ваша постоянная поддержка помогла нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Что же, давайте продолжим. Все мы в какой-то момент своей жизни совершали что-то саморазрушительное. Чаще всего это происходит ненамеренно и не становится привычкой. Саморазрушающее поведение, известное как аутоагрессия, это деятельность, которая обязательно нанесет вам физический или психический вред. Это действие может быть неосознанным, или вы можете точно знать, что делаете, но желание слишком сильно, чтобы его контролировать. Проблемы могут возникнуть, когда такое поведение становится регулярным. Итак, вот семь распространенных форм проявления аутоагрессии. Первое. Вы придерживаетесь саморазрушительного мышления. Мучают ли вас мысли типа «я не смогу сделать это» или «я недостаточно хорош для этого»? Мучают ли вас эти мысли перед тем, как приступить к какому-либо занятию? Саморазрушающее мышление – это когда у вас постоянный поток негативных мыслей о себе или о своих отношениях с другими людьми, что негативно сказывается на вашей самооценке. Саморазрушающий образ мыслей может стать губительной привычкой, потому что он не позволяет вам быть лучшей версией себя, и в этом виноват никто иной, как вы сами. Во-вторых, вы прячетесь от своих эмоций. Когда вы прячетесь от своих чувств, вы не признаете как свои положительные, так и отрицательные эмоции. Это приводит к вынужденному обману вашего эмоционального состояния, что ведет к проблемам как с физическим, так и с психическим здоровьем, которые создают дополнительный стресс для вашего организма. Вы рискуете получить всплеск эмоций. Скорее всего, это связано с глубокими эмоциональными травмами, например, со смертью близкого человека. Вам кажется, что лучше ничего не чувствовать, чтобы облегчить боль горя. Со временем эти эмоции начинают накапливаться и могут быть гораздо более вредными, когда они вырываются наружу во время срыва. В-третьих, вы не предпринимаете никаких действий. Увлекаетесь ли вы видеоиграми вместо того, чтобы найти необходимую работу? Вам кажется, что не стоит и пытаться? Когда вы не предпринимаете никаких действий, вы с самого начала настраиваете себя на неудачу. Вы можете лишить себя отношений, работы и других возможностей, которые требуют от вас определенного риска. Подобное поведение может стать очень трудно преодолимой привычкой и лишить вас возможности в будущем добиваться успеха в достижении своих целей. В-четвертых, вы придерживаетесь искусственно созданной некомпетентности. Обманываете ли вы себя, когда говорите себе «я просто не силен в математике» и даже не пытаетесь лучше понять материал на своих математических занятиях? Вынужденная некомпетентность – это образ мышления, при котором вы не пытаетесь учиться и практиковаться, если считаете, что у вас нет к этому врожденного таланта. Такое мышление также может быть механизмом преодоления, если вы не уверены в своих силах. К сожалению, такое мышление может только настроить вас на неудачу и удержать от попыток попробовать что-то новое и расширить свои горизонты. Пятое. Вы социально изолированы. Ваши друзья и родственники больше не хотят с вами общаться? Вы поссорились и оскорбили их? А может быть, они больше не обращаются к вам, потому что вы просто игнорируете все их сообщения, звонки и приглашения пообщаться? Изоляция от друзей и семьи может быть как осознанным, так и подсознательным выбором. Вы можете думать, что оказываете миру услугу, считая, что всем будет лучше, если они будут держаться от вас подальше. На самом деле вы только вредите себе и близким людям, разрушая свои отношения и нагнетая депрессию и тревогу. В-шестых, вы излишне самоотвержены. Вы настолько сосредоточены на том, чтобы сделать счастливыми других, что забыли о собственном счастье. Когда вы проявляете самопожертвование, вы чувствуете себя благородно и, возможно, пытаетесь убедить себя в том, что поступаете правильно. Правда, на самом деле такое поведение может быть больше самосаботажем. Возможно, вы решили пойти по карьерной лестнице только потому, что ваши родители хотели для вас именно этой стези. Но теперь вы измотаны умственно и физически, потому что ваше сердце никогда не было по-настоящему увлечено этим. В-седьмых, у вас проблемы со злоупотреблением алкоголем и наркотиками. Пристрастие к алкоголю и наркотикам гораздо чаще проявляется у несчастливых людей. Потянувшись к этим веществам, вы, возможно, используете их, чтобы убежать от своей ситуации. Между тем, мир вокруг вас продолжает развиваться, а вы продолжаете отставать от него и затем оказываетесь в еще худшей ситуации, чем предыдущая. Это может превратиться в цикл, который негативно сказывается на вашем физическом и психическом здоровье. Относитесь ли вы к какой-либо из этих привычек? Мы надеемся, что это видео помогло вам распознать некоторые виды саморазрушительного поведения. Такие привычки свойственны каждому из нас, поэтому важно привлечь к ним внимание и уметь распознавать эти негативные формы поведения. Ставьте лайк и делитесь этим видео, если оно помогло вам, и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки перечислены в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку подписки и значок колокольчика для получения новых видео на канале Немиркин.